всем добрый вечер сегодня делимся новостями по что скоро появится добыча ва скоро появится скоро добыча ва добыча ва смертоносный охотник крадется по пустынным завам оркена на луа. Тенна. Воя от неконтролируемой ярости Королева Червей послала свои силы, чтобы провести расследование и заманить хищника в бабушку навсегда. Откройте для себя секреты, хранящиеся на уаз с новыми миссиями по выживанию в соединении, новым варфреймом, новым оружием и многим другим. Варуна, варфрейм, вдохновленный волком, готов наброситься на добычу УА. Вот как он выглядит. Ворона, варфрейм, вдохновленный волком. Ворона впервые появившийся на Теннакон. Старый. Является опытным охотником, бесспорным сердцем стаи, используя сочетание собственной свирепости технологического превосходства. Она... Вот с... Так. А, это имеется в виду на Телаконе 2022 года. Одного за другим отбирать тех, кто вторгается в ее храмы. Заработайте чертежи ее компонентов в новых миссиях по выживанию. Она будет создавать их в вашем литейном цехе. Или мгновенно добавьте в руну свой арсенал вместе с ее фирменным оружием и настройками с помощью набора сердца стаи. Набор сердца включает в себя варфрейм вороны, тяжелый клинок сарафанга, снайпер из пергеева шлем вороны Анукас, хвосты Акурия эфемерны, Обочка ворона Void Shell и структуру материала. Очень скоро у нас будет больше информации о способностях вороны. Если вам все еще интересно узнать об этом смертоносном охотнике и верном защитники, обязательно ознакомьтесь с Леверианской записью ворона когда 30 ноября выйдет Ла Выживание соединения. Два новых узла миссии ждут вас на Атенна. Там вы можете принять вызов выживания в соединении, где враги фракции будут периодически появляться, в результате чего ваш показатель выживания будет падать на 50% быстрее. Не говоря уже о таинственных областях, лишенных всякого цвета, где связь с Тенна с Пустотой становится сильнее, что увеличивает их силу способностей и скорость броска. Чтобы получить доступ к миссиям по выживанию в соединении, вы должны пройти войну внутри и иметь призыв Некромеха, установленный в вашем шестеренчатом колесе. Если у вас есть Некромех, вы можете использовать его, чтобы уничтожить этих врагов с чрезвычайной поспешностью. Победа над этими врагами вознаградит вас жизненно важными ресурсами для создания воруны, и ее фирменного оружия. Почему появились эти враги? Что такое соединение пустоты? Какое отношение все это может иметь к парадоксу Дуверии? Узнаете, когда у вас прыжки запустится на всех платформах. Комплект пустых украшений 3. Максимально используйте морфический материал, созданный во время прыжков в пустоту Заримана. Комплект украшений Void Free. Включает в себя оболочку Make Void Shell, обочку Frost Void Shell, бочку Grendel Void Shell и соответствующую структуру материала каждой оболочки. Коллекция Золотая починка. Знаете с его ремонта? С помощью этой коллекции вы можете мгновенно добавить в свой инвентарь скин саку Кагура, скин Лотус Амага, Эфемерную Эмблему Вокс. Embrace, Glyph Sakukagura, Glyph Lotus Amaga и керамические украшения Glyxwear. Это первый раз, когда мы предложили возможность настройки Lotus, которую можно приобрести, и игроки, которые завершили новую войну, будут знать, что это вызовет несколько серьезных вопросов у новых игроков. Вы сможете приобрести скин Lotus Amaga на рынке только в том случае, если завершите новую войну. Если вы приобретете коллекцию Golden Mint, к скину а от будет добавлен в ваш инвентарь, однако вы не сможете получить к нему доступ, пока не завершите задание. Пакеты, пакеты с ограниченным временем. В этом обновлении мы пробуем что-то новое, чтобы обеспечить вам максимальную отдачу, если вы хотите обновить свой арсенал. Когда запустится Луа Спрей, мы предложим вам набор пакетов, которые помогут вам ускорить ваше путешествие в системе Origin. С помощью ускорителей, модов, материалов для улучшения и многого другого. Найдите пакеты на внутриигровом рынке, начиная с 30 ноября. Полный комплект бустеров, 10-дневный усилитель Affinity, 30-дневный кредитный бустер, 30-дневный усилитель ресурсов, 30-дневный усилитель шансов выпадения ресурсов, полный набор стартовых свотов, 2 свота для варфреймов, 2 свота для оружия. Два дополнительных свота, полный пакет обновления, формат 3 x катализатор Оракина, реактор Орокина, адаптер для оружия Эксиус, адаптер для Warframe Эксиус, набор оружия для рейдеров пустоты, цветовая палитра дыма, хеспар, элак. Микс Найтвейв Нора Том 3. Выходит новый микс Норы добычи Ваа, Тенно. Выполняйте новые и возвращающиеся действия, чтобы заработать репутацию, обменять на захватывающие награды, такие как скин, протокол на крыльях, моды, статуэтки, ногл и многое другое. Это все, что мы хотели вам рассказать, потому что скоро будет. Касательно добычи WA и грядущего Warframe. Вот касательно оболочки фроста и майка как они выглядят это на рынке вот у вас спрей целый раздел будет такой надеемся вам понравилось наслаждайтесь